Добрый день, дорогие друзья и все те, кто будет смотреть этот материал. Это у нас сегодня будет такое обзорное видео касательно одной темы, которая меня заинтересовала. Один из подписчиков прислал э, материал, я немножко так пробежался по нему и хочу поделиться с вами. Но сначала я хочу э, обратить внимание на э, тему «Монтемил Каняна». Неоднократно подписчики спрашивали о нем, чтобы сделать материал или выложить, давали цитаты. И вот здесь тоже на одном из сайтов я нашел материал касательно Монте Мелконяна. Это книга его брата, которая называется «My Brother's Road», то есть «Путь моего брата» автор Маркар Мелконя. Это известная книга, на английском языке ее почему-то, я не знаю, если она на армянском, на русском, но есть переводы цитат из этой книги, очень интересно, где рассказывается именно о Ходжалы, о других актах зверств именно этого человека, да, и все, что связано с этой личностью. Я хочу сказать, что ну, меня спрашивают, чтобы я как бы осветил эту тему. Я, в принципе, не против этого, и я думаю, что вообще деятельность этого человека и все, что с этим связано, нуждается в более детальном анализе. Но я а, затрагивал тему этого человека и приводил цитаты из этой книги, перевод, который я нашел на других сайтах. В вот этом видео на моем канале оно называется Скажи, кто твой герой, Я скажу, кто ты такой. Оно есть на моем канале, у него мало просмотров, но здесь разбирается, вот в этом видео разбирается а, фигура Монте-Мелконяна. Там есть переводы с армянского языка вещей, которых нет на русском языке. И такая подборка именно о деятельности Монте-Мелконяна, включая цитаты из этой книги. Поэтому я предлагаю вам зайти на мой канал, найти это видео. В нем присутствуют кадры жестокости, поэтому YouTube ограничил просмотр видео то есть по возрасту. Вам нужно будет подтвердить вот выскочит такое сообщение, вам надо будет подтвердить и смотреть это видео о Монте-Мелканяне, здесь э, э, достаточно, достаточно емкий материал. Значит, это то, что касается Монте-Мелканяна. Теперь перейдем непосредственно к теме, которую я хочу затронуть. Дело в том, что, э, как я уже сказал, э, один подписчик, или точнее подписчица прислала мне э, некоторые линки, Некоторые ссылки касательно книги одного автора, армянского, то есть этнического армянина из Америки, художника, скульптора известного, который в какое-то время находился в Карабахе, значит в городе Шуше там, когда уже это было в состоянии армянской оккупации. И он там находился, он приехал из Америки туда и находился шесть месяцев в Карабахе, в Шуше, и значит, обучал детей там, искусству, все, что с этим связано. Ну, этнический армянин значит, из Америки. Его зовут, очень интересный человек, его зовут Оник Кардаш. Оник – это его имя, Кардаш – это фамилия. То есть очень интересный человек, я навел справки, информацию. Может быть, со временем я попытаюсь связаться с ним, поговорить с ним, но он уже, по всей видимости, очень уже пожилой человек. В принципе, этот человек неформал, скажем так, да, то есть человек, не вписывающийся в рамки нашего такого вот, представление обывателя, то есть это человек-художник, человек-скульптор, абстракционист, у него какое-то свое видение мира. Но меня он заинтересовал своими, своей этой книгой, точнее цитатами из этой книги. То есть эти цитаты приводят некоторые азербайджанцы, да, которые имели доступ к этой книге. Я начал значит, накапывать материал, и я сейчас делюсь с вами то, что я нашел. Во-первых, я хочу сказать, что вот есть сайт, вот он, значит, здесь выдержки, информации о всем, что связано с армянской оккупацией, да, азербайджанских территорий. И здесь же вот в этой вот, на этом же сайте находится... Ссылка на эту книгу, вот эта книга, которая переводится как «Дикий шик, хроника дурака», значит, «Кавказская хроника дурака» или «Кавказский дневник дурака», если так перевести. Автор Кардаш Оник, фамилия Кардаш. Очень интересная армянская фамилия, армянская фамилия Кардаш. Кстати, мы потом позже... Придем, почему, почему у него такая фамилия, то есть есть на это тоже объяснение. Значит, мы прочитаем здесь цитаты, а может быть, кто-то из вас видел это, но сейчас мы просто вместе с вами бегло прочитаем цитаты из этой книги. Это свидетельство очевидца, армянина, который был в Карабахе, вот как раз в это время, находился в Шуше. И то он говорит то, что он видел, то, что он чувствовал в то время. Вот мы читаем. Значит, эта книга Кардаша Оника – это увлекательные мемуары представителя армянской диаспоры, посетившего Карабах и описывающего впечатления о регионе, народе и конфликте с Азербайджаном. Вот его сайт, это взято из сайта, значит, название этой книги, да, и здесь на майке, обратите внимание, написано на армянском языке, это майка вот его, да, написано Хентма, то есть «дурачок» или «чокнутый», буквально, буквально перевести, «чокнутый», «нек «некто чокнутый», скажем так. И вот его книга, название книги, перевод «Дикий шик, кавказский дневник дурака». Книга о культурных и социологических последствиях Карабахской войны. То есть само описание книги, да, книга о культурных социологических последствиях Карабахской войны. То есть человек пытается каким-то образом трезво а, оценить, понять то, что произошло в Карабахе и состояние людей действительно после войны именно в культурном и социальном смысле имеется в виду армян-карабаха. Значит, а, и вот даются здесь цитаты. Уникальный Моника дело то, что он честно говорит о лицемерии своего народа, ссылаясь на уважаемых армянских деятелей, он говорит следующее. «Меня тошнит от того, как он, то есть Зори Балаян, постоянно изображает азербайджанцев как бесчеловечных варваров». А арцахцев как героев с высокими христианскими моральными принципами. И это несмотря на общеизвестный факт, что около миллиона армян и арцахцев свободно поклоняются Иисусу Христу в церквах мусульманских стран, тогда как армяне и арцахцы с гордостью заявляют, что их земля полностью свободна от мусульман. И вот здесь дается ссылка на страницы этой книги. Эту книгу можно приобрести, как я понимаю, некоторые люди уже приобрели, и даже есть скриншоты, цитаты. Вот цитаты из этой книги, подчеркнутые на английском языке, вот вы видите. Он описывает, как один за другим напыщенные армянские, арцахские академики, Произносят речи словно ораторы. И если вы послушаете, что они говорят, то это полная чушь, пропаганда и самооправдание, неприкрытая ложь. То есть человек критически подходит к тому, что происходит в Карабахе. Да? То есть человек армянин приехал в Карабах, у него были какие-то свои цели, обучать детей искусству, провести время. То есть в принципе цели были не милитаристские а чисто такие, значит, социальные и культурные какие-то цели, да, посещения. Но он рассказывает то, что, с чем он столкнулся непосредственно в Карабахе, да? с, с этим населением. Онник настаивает на том, что необходимо изобличать известных армян во лжи, и в своей книге неустанно делает это. В мемуарах подобно, подробно описана история насилия, который автор слышал в разговоре со своими соотечественниками. Охранник с большой гордостью упомянул Фидаи, взорвавшего автобус полный азербайджанцев, в том числе школьников, прямо перед монастырем. Рафик спросил его, знает ли он человека, совершившего это деяние. Охранник сказал, что для него будет честью пожать руку этому герою. И при этом Рафик протянул ему руку. 38 страница. Он их шокирован тем, насколько они гордятся совершаемым насилием. И как все это описывается перед детьми. То есть человек, американец, да, пришел вот в такой культурный шок, испытал. Тоже этнический армянин, да, но с другого мира, с другой планеты, скажем так, да, где не вот эта вот система отношений да, или а, форма отношений да, между людьми. И он попадает вот в это вот место, и вот у него вот этот вот, это его книга, да, его дневник. Однажды мы взяли 11 детей в возрасте от 6 до 16 лет на пикник. То есть он занимался детьми, он обучал их искусству, я нашел на его канале, где он рассказывает об этом. Там даже показываются кадры, как он обучает, там показывает скульптуры там с детьми разного возраста, да, вот как здесь написано, от 6 до 16. Рафик рассказал детям историю о том, как они, как он поймал азербайджанца. То есть он с местным населением, видите, непосредственно там есть взрослые, видимо, кто-то из родителей или помощников. Один из них по имени Рафик рассказывает историю, как поймал азербайджанца с полным ртом золотых зубов. Он всегда искал тех, у кого много золотых зубов. «Привязал парня, вырвал все зубы, дал ему лопату, чтобы выкупать, выкопать глубокую яму, и в то время как кровь текла из его рта. Затем он разбил голову лопаты, расколол ее и похоронил парня в яме. Все дети с восхищением слушали». Это написано на 34-35 странице книги. То есть вот такие вот истории рассказывают детям взрослые, а Прямо значит, в присутствии этого гостя, да, иностранца. «Оник выявлял, выявляет жгучую, неоправданную ненависть карабахских армян, называемых арцахцами, к своим азербайджанским соседям, описывая, как арцахцы сожгли шушу, так что азербайджанцы, бежавшие из своих домов, могли оглянуться назад, увидеть их горящими и потерять надежду «когда-нибудь вернуться». 51 страница этой книги. То есть человек рассказывает все, что он слышал, то, что он видел, и свое отношение к этому. Кардаш Оник неоднократно отдает должное азербайджанцам за их культурные достижения, упрекает армян за то, что они не поступают так же. Здесь, в Шуше, гуляя по развалинам зданий взорванных театров, оскверненных памятников поэтам и музыкантам, причем эта книга написана... Лет 20 назад, представьте, 20 лет назад, оскверненным памятником поэтам-музыкантам разрушены здания, где 400 мастеров создавали музыкальные инструменты, кафе, украшенное фресками, дающими крылья воображению. Становится ясно, что это место когда-то было домом для культурных людей, которые ценили искусство. Сравните азербайджанское наследие с памятниками Степана Керта, которые посвящены исключительно погибшим воинам. Невозможно не думать о том, что очевидное неравенство в культурной сфере только усугубило ненависть и зависть арцахцев. Смотрите, вот действительно такое непредвзятое, да, трезвое мнение, да, попытка трезво оценить вообще картину происходящее. В мемуарах также, это 97 страница, в мемуарах также показано собственное путешествие автора через борьбу с предрассудками. Чем больше я брожу по руинам Шуши, разрушенным мечетям, сгоревшим многоквартирным домам, общественным баням, тем больше я начинаю уважать азербайджанцев, населявших этот заброшенный город. Азербайджанцы стремились в определенной эстетике. В построенных ими дорогах, архитектуре своих домов, они построили фонтаны на каждом углу, три театра, открытый кинотеатр, кафе, парки по всему городу, чай-ханы и три мечети. Меня впечатлили красочность интерьера их домов. Они часто использовали яркие пурпурные зеленоватые оттенки на стенах, простота и эффективность в уходе за садами, отделка жилых помещений, а также игривость цветов и красок, украшения в детских комнатах. Это все то, что, в принципе, покинули азербайджанцы, вынуждены были бежать. И он находился, он это все видел. Яркие диваны покрывало свидетельствует о богатой фантазии их владельцев. Печально, что арцахцы считают азербайджанцев некультурными варварами. 57-я страница. Оник неоднократно указывает, сколько грабежей было совершено во время войны и сколько азербайджанской собственности... Было присвоено арцахцами. Мы вместе обедаем, а также пьем много чая. Он рассказывает мне истории своей жизни о том, как он застрелил богатого азербайджанца, водившего огромный лимузин, на котором разъезжают российские чиновники. И как он использовал деньги от продажи лимузина, чтобы оплатить годовое обучение своего сына в медицинском. Указывая на 50 или более фруктовых деревьев на своей территории, Жорик говорит, что все они из Агдама, города с населением 100 тысяч азербайджанцев, которые арцахцы завоевали и разграбили. То есть человек открыто перечисляет свои подвиги, да, грабеж, завоевание, разрушение, изгнание людей и присвоение их имущества. Днем мы играем в нарды. Это тоже добыча из азербайджанского дома. На них резны изображения красивых танцующих женщин. Он показывает по всему дому на коврики, столы, инструменты, посуду, кастрюли. Все украдено из домов азербайджанцев. 28 страница. В своих мемуарах Оник подробно описывает коррупцию и трудности повседневной жизни в Карабахе. Давид, из, один из моих учеников, который является прислужником в церкви, упомянул, что архиепископ, то есть архиепископ Карабахский, я не знаю, кто это, но в данном случае, только что шил церемониальную мантию за 100 тысяч долларов с золотыми нитями и жемчугом, то есть это Карабасский епископ. Он постоянно путешествует по Европе, США, Англии, Ближнему Востоку. Собирая помощь для ненасытного христианского образа жизни. Посмотрите, какой сарказм у автора, да? Какая ирония. Ненасытный христианский образ жизни. Себя и своих коллег. Или, как мы называем это, помощь против мусульман. В то время, как люди в шуше пьют отравленную воду, вдыхают асбест вместе с воздухом, живут без работы перспектив. 70-я страница. Помимо очевидных проблем арцавцев существуют и более детальные трудности, которые он описывает. Здесь в Шуше они настолько привыкли к жизни с использованием награбленного имущества, что потеряли самобытность, то есть свое национальное отличие. Да? В магазинах полно азербайджанских турецких товаров с блестящими турецкими надписями, но они проклинают турок день и ночь. Они буквально окутаны эстетикой разграбленной архитектуры, домашней утварью, коврами на стенах и полах. На стенные украшения азербайджанская живопись. Их покрывала матрасы, на которых они спят. Смотрите, человек прямо пишет. Это те самые, на которых азербайджанцы рожали свое потомство. То есть они этим не брезгуют, они все это присвоили, украдывали. Разграбили и спят, и едят на этом. Да, то есть, 59-я страница этой книги. Самая сильная сторона этой книги в том, что она дает возможность высказывать свое мнение о ситуации иным армянам. А это возможность, которую многие из нас обычно не получают. Оник цитирует. Арцахцы начинают убивать детей. Вот почему азербайджанцы сбежали, добавляет Вартан. Не потому, что они были плохими бойцами, а потому, что на войне арцахцы посягнули на основополагающие права человека. 54-55 страница. Подобные заявления никогда не будут озвучены армянскими издателями в массовой литературе. Потому, что все это противоречит национальному нарративу, подавляет даже, подавляется даже оппозиционными партиями. То есть, это вообще, в принципе, тема табу. Об этом не говорят в армянском обществе ни, пози, ни оппозиция, ни а, правящая партия. Да? У Оника становится возможным озвучивание подобных мыслей. То есть он армянин, побывавший в Карабахе, и он озвучивает, то есть он говорит об этом то, о чем не говорят другие. Пока мы не посмотрим на себя и не воспримем реальность нашего кровавого варварского поведения против азербайджанцев, Против человечества и в конечном итоге против самих себя, пока мы не смиримся со своими деяниями, мы будем страдать от последствий. 112 страница. То есть он призывает армян осознать, воспринять реальность кровавого варварского поведения против азербайджанцев, против своих соседей. И дальше продолжается «против человечества в конечном итоге». Обратите внимание, насколько этот человек открытый, насколько этот человек, видящий все в другом свете, да, то есть ну, у него совершенно другое восприятие реальности. Да, он говорит «против человечества и в конечном итоге против самих себя». То есть люди, убивая других, убивали в себе самих людей. То есть они сами, сами в себе убивали человека. Да? Пока мы не смиримся со своими деяниями, мы будем страдать от последствий. То есть люди должны признать, осознать, понести эту вину. То есть покаяться. То есть должно произойти покаяние, осознание. Осознание своего зверства, своего нечеловеческого, кровавого, варварского поведения. Прямо четко пишет человек. И он может сохранить это утверждение как исторические свидетельства очевидцев, которые добавляют некоторый, некоторый нюанс в дискуссию, касающуюся конфликта. Кардаш Оник при, прилагает титанические усилия, пытаясь быть объективным и демонстрируя разнообразные точки зрения внутри армянской общины. А, то есть здесь мы увидим подборку цитат да, из этой книги. «А «Я начал копать». Что еще написано или что еще можно прочитать или узнать об этом авторе? Я нашел армянский форум, так он и называется, видите, High Forum. И здесь различные темы поднимаются. Я нашел информацию об этом авторе, да, с его цитатами которые выкладывает другой писатель армянский, известный армянский писатель, который писал на английском языке, его зовут Ара Бальозьян. То есть тоже ну, он проживал в Канаде, насколько я знаю, и скончался недавно. И он цитирует этого Оника Кардаша, его, его цитаты, Многие из которых мы уже прочитали в переводе на русский язык, но здесь есть цитаты, которые не вошли вот в этот, вот, ну, в этот перевод, да? и они тоже, на мой взгляд, ценные, почему-то они не вошли в эти цитаты. И некоторые из них, которые не вошли, я перевел, и я с вами поделюсь некоторыми цитатами. Из этой же книги, что касается 200 тысяч арцахцев, то есть он э, считает, что в Карабахе жило 200 тысяч, в хорошие времена жило 200 тысяч армян. Кто когда-то называл Нагорный Карабах своим домом, сегодня в освобожденном Арцахе проживают всего 100 тысяч человек. На самом деле на тот период было еще меньше Например, Рома Багдасарян говорит о 70 тысяч, да, из 140 тысяч, или сколько там было. Ну, половина населения уехала, по-любому. Те, кто бежал, сделали это не из страха перед азербайджанцами, но из страха перед своими обезумевшими собратьями-арцахцами. То есть человек, пишет, очевидец, свидетель Всей той атмосферы, которая царила в освобожденном, в освобожденном Карабахе, как он, в освобожденном арцахе, как он пишет, вооруженные религиозным фанатизмом и грубым животным инстинктом, у которого нет ни совести, ни ума, ни интеллекта, никак, никакого духовного сознания или просто здравого смысла. Это люди в самом примитивном животном состоянии. Посмотрите, да, какое, как, как он пишет, как очень интересно он опис, описывает ну, свое восприятие, свое видение этих, этого состояния. Религиозный фанатизм или какой-то патриотизм, я не знаю что, на, наряду вместе сочетается каким-то странным образом да, религиозность с грубым животным инстинктом. Но при этом наличии фанатизма, там, да, религиозности какой-то и вот этого животного инстинкта отсутствует совесть, ум, интеллект или какое-то духовное сознание, какое-то прозрение вообще, какой-то здравый смысл. Эти люди в самом примитивном животном состоянии. Они могут убить голыми руками, помыть руки в ручье, съесть хоровац, то есть шашлык, а потом заняться сексом. Каждое армянское племя считает другие племена гражданами второго сорта. Это все цитаты из той же самой книги. Армяне в Ереване смотрят на карабахских армян, как потомки албанцев. А у карабахских армян есть столь же нелестный взгляд на ереванцев. И оба рассматривают армян диаспорой, то есть ахпаров, да, как дойных коров. Почему мы должны удивляться, если греки называют армян турецкие цыгане, и большинство других не могут отличить между армянами и румынами? Кстати, очень интересно, я когда говорил о том, что я каким-то образом связан с Арменией, да, произносил... Армения здесь в Канаде, да? ну, среди обычных людей. Они так ну, смотрели на меня, ну, когда я говорил Армения. Они говорили, а, Рум Рум Рум Румения, то есть Румыния, <с? <с?> я это помню. И вот то же самое вот он пишет, что большинство других, да, то есть представителей других народов, не могут отличить между армянами и румынами. То есть, где это находится, что это такое и с чем это едят на самом деле. А греки называют армян турецкие цыгане. То есть, человек, сам будучи этническим армянином, нелестно отзывается о своем народе, что очень интересно. Ну, соответственно, у него будет и популярность в этом народе, понятно. После конфликта между парой неряшливых сборщиков мусора и брезгливой старушки в Ереване, Кардаш Оник цитирует слова одного из мужчин. «Турки должны были положить конец этой армянской расе, когда у них была возможность». То есть он приводит цитату кого-то в своей книге «22 страница». И вот этот вот непосредственно, кто цитирует эту цитату, задается вопросом да, в этой связи. «Так у всех у нас были похожие чувства в, той или, в тот или иной момент». Но у многих ли из нас хватило смелости сказать это? А Кардаш Оник, да, он, у него хватает смелости цитировать кого-то. Вот именно эту цитату. Дальше. В США есть герой 11 сентября. Еще у вас есть кровопийцы Энрона. То же самое и с нами. С одним отличием. Наши кровопийцы продолжают вершить нашу судьбу. То есть, если в нормальном обществе, да, если, говорить, например, он говорит об американском да, обществе, что там долго не могут они как-то вот оставаться на поверхности, эти кровопийцы, да, общество каким-то образом решает их судьбу, да, и свою судьбу, да, то есть оно избавляется от этих людей, от кровопийцев, кровососов а в нашем обществе в отличие этого общества от нашего общества, что наши кровопийцы продолжают вершить нашу судьбу. Кровососы могут выжить и процветать только в том случае, если они будут притворяться более патриотичными, чем остальные из нас. Если говорить о кровопийцах в присутствии самих кровопийц, вы можете быть уверены, лишь в одном: они обвинят вас в антиармянстве. И в конце его заключения о том, что, в принципе, цель его э, визита да, в Карабах э, было служить детям. То есть он занимался с детьми. Если кто-то ехал в Карабах, чтобы убивать, там, да, резать, э, да, если мы знаем, если мы вот говорили о Монтемил-Коняне других, э, ну людях, которые посещали вообще, то есть иностранцев, иностранных армян, которые посещали этот регион и сражались там, да, то есть они воевали там, то этот человек, в принципе, его отличает то, что он работал именно с местным населением, с, с детьми, и он, у него была другая цель, по его словам. На самом деле, я не знаю, что там было, а что, что к чему, что почем, но, по крайней мере, он дистанцируется от этого духа. Он дистанцируется от этого настроя, вы видите по, по книге, да по а, самому духу автора. да И он говорит, я служил детям в Америке, я служил им в Арцахе, я буду служить им в Азербайджане с равной любовью и равной заботой, как я любил своего собственного сына. То есть в этом человеке действительно... А человеческое возобладало над националь... национальным, нацистским, националистическим, в самом плохом смысле, да, националистическим, то есть в нем человеческое, универсальное, вот эта доброта, что делает нас людьми, в принципе, да, оказалось ну, доминирующим таким принципом по отношению к кровопийству и ко всем вот этим вот вещам, о которых он говорит, это не вошло. Вот в этот вот uh, перечень цитат, но оно присутствует на армянском форуме, вот этот вот писатель, он цитирует, очень восхищается uh, оником, да. И в конце, в заключении, uh, вот непосредственно этот оник, uh, здесь некоторые цитаты, uh, некоторые, некоторые его мысли. Ну, я попробую перевести вам. You already, uh, the at that point. А значит, здесь ведущая спрашивает его, что ты уже, говорит, как бы был связан, да, как каким-то образом или а, ну, в теме геноцида. То есть а, речь идет о том, что а, он, будучи молодым человеком, он вышел, значит, в Нью-Йорке на акцию такую, да. И что интересно, что вот эту фотографию, посмотрите эту фотографию, здесь он молодой, этот Оник, да. Эту фотографию приводит армянский националистический какой-то канал или аккаунт в ВКонтакте. Армянский националистический, вот видите, пайкар, борьба. И приводится вот эта вот фотография, написано «Армянский художник из США Оник Кардаш, Кардаш провел акцию за признание геноцида армян на Манхэттене в Нью-Йорке, фото 24 апреля 1969 го, год». На самом деле здесь 1967 год, он сейчас скажет об этом, да, и совершенно другой другое назначение здесь этого плаката и этого этой демонстрации, да, здесь написано «Unhate а Turk this day April 24. Значит, перестань ненавидеть турка в этот день, апрель 24. То есть он призывает этим плакатом, да, армян перестать ненавидеть турков в этот день, апрель, 24-й день геноцида. И дальше написано, практикуй свою христианскую веру, свое верование христианское, которое, значит, вера, любви и прощения, то есть практикуй религию свою, религию христианскую, религию, религию любви и прощения. Начни, начни наконец становиться христианином, да? то есть он призывает перестань ненавидеть турка в этот день, то есть прояви любовь и прощение христианскую веру свою. Начни практиковать, то есть плакат совершенно не это, вот эта вот фотография или плакат, он совершенно не относится к Тому, что здесь заявлено, что человек требует признания геноцида. А это с его сайта фотография. Вы вот здесь видите то же самое. да? Вот он стоит, был молодой человек. Кто-то на него уже нападает. На митинге в Нью-Йорке, посвященном памяти геноцида армян, отверг культурную коллективную идентичность жертвы. То есть это с его сайта. И какая-то женщина, он приводит цитату какой-то женщины, которая говорит об этом вот действии, как что он отверг культурную коллективную идентичность жертвы. То есть человек, будучи этническим армянином, выходцем из Турции, да, он родился в Ливане, то есть он потомок тех, которые вынуждены были покинуть Турцию. И он пытается вырваться из этого порочного круга ненависти, понимаете, и отвергает культурную, коллективную идентичность жертвы, то есть он не хочет быть человеком, ассоциирующим себя с какой-то массой жертвы, то есть коллективом жертв, жертв, то есть стадом каким-то, которая направляется на эту жертву, понимаете, то есть... Он пытается вырваться, выбиться из этого стада. И каким, каким образом именно перестать ненавидеть турка? То есть патриотизм, в его понимании, не заключается в ненависти другой нации, да, И, или еще каких-то агрессивных действий по отношению к другим. А в, как в его случае помощи например детям да так то чем он занимался там обучением каким-то он об этом рассказывает об этом можно много говорить но здесь очень интересно yes, 1967, actually, он говорит, что он был как хиппи в 1967 году, он пытался изменить мир, то есть он был молодым человеком неформалом, взял плакат и вышел туда, значит. I held a that said, a to stay April говорит, вышел с плакатом, на котором написано ⁇ Перестань, прекрати ненавидеть турка в день 24 апреля ⁇ Люди, говорят, думают, что я говорю о любви именно к туркам, то есть он не говорит о том, что надо любить кого-то, да, а он говорит о том, что нужно перестать ненавидеть. То есть ненависть не должна наполнять человека, ненависть не должна быть мотивацией его патриотизма или его вообще жизненного пути, понимаете. Так как то что имеет место на самом деле то есть человек критиковал собственное общество мы говорит постоянно говорить ненавидим наших братьев там ненавидим наших э, двоюродных братьев то да? то есть э, ненависть как бы пропитав, пропитывает общество то есть, когда я прочитал эти слова, говорит ан то есть перестаньте ненавидеть. Ну, По-русски так можно перевести это слово, да: анти или против ненависти, или оставление ненависти дословно перевести. То есть перестань ненавидеть, ну, в данном случае перестань ненавидеть турков 24. й То есть она удивилась этому. Та женщина говорит, как она удивилась э, надписи, да, ну, этого пикетчика одиночки. Это не означает, говорит, любовь, прощение, все это, говорит, ерунда. Я больше, говорит, не хочу этой ненависти, потому что вот, это вот этот настрой, он меня спасает. Я, говорит, стал способным, для меня стало возможным думать о, о, о вселен... во вселенском масштабе, то есть не в узком, не узколобое какое-то восприятие, да, мира, а именно в таком глобальном масштабе он стал, он, ну, у него открылось зрение, когда он перестал ненавидеть. Yeah, point, right? yes. Это говорит следующий, говорит, следующий шаг, да, после этого, когда ты перестаешь ненавидеть, и начинаешь как бы ну, быть нейтральным, и тогда тогда ты, ты ну, для тебя открывается какая-то новая перспектива. Вот она дальше говорит. Yes. The Chinese, the Japanese, и я говорит заметил ну, как бы отметил то, что я Вдруг могу разговаривать, общаться с китайцем, с японцем, там, с другим, с американцем. Да. And, I, and I, can do it. I like that. Unhate. Мне, говорит, это очень нравится. Говорит, перестань ненавидеть. That doesn't yes. mean any of the other things. It's just like getting, getting of getting... То, то есть сбрось себя, оставь это. То есть это ничего больше не означает. То есть перестань просто ненавидеть. Right, right, and then right. about 30 years ago I adopted the word Kardashian, which is not... И вот интересно, что он говорит, что после 30 лет он взял фамилию Кардаш. Еще раз посмотрим. Говорит, 30 лет назад я взял значит, фамилию Кардаш, которая в принципе не является моей фамилией настоящей. Это значит брат на турецком. Это потому, что моя бабушка и моя мама были спасены турками в 2015 году. Они были, говорит, прятались там три года, но их хранили где-то, и потом они, значит, их вывезли. Он родился в Ливане, потом, то есть они ну, оказались в Ливане. И я, говорит, таким образом проявил уважение, ну, отдал должное этим людям, которые фактически так себя повели по отношению, да, турки повели по отношению к его родителям. То есть очень интересно на самом деле что есть люди, да, в армянском обществе, которые не пропитаны этим, их очень мало, этих людей, да, что-то им помогло в их жизни выйти из этого цикла, ненависти, да, агрессии, примитивности, ограниченности и войти в совершенно другую сферу, где человек человеку брат, и вот интересно, что у него, он взял эту фамилию, именно турецкое, да, вот это вот слово «кардаш», «брат». Очень интересно, очень показательно. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, надеюсь, что у нас еще будут встречи. Всего доброго.